И выполнять при этом не более 2-3 связок упражнений, между которыми нужно сделать перерыв длительностью не более парочки минут. Более сложным упражнением можно будет переходить постепенно по мере укрепления рук.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 Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья.